Я всегда плачу Какая музыка. Позитор написал два раза это место. это самое трудное место пошло. Блин! Очень быстро. Техника нужна. Два раза опять.